짜다다암! <놀람> Ну а мы продолжаем выживание и прохождение в интересной игре под названием Скраб Механик, друзья. А перед началом видосика попрошу о малюсенькой просьбочки. поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос и, братишка Скретч, будет радовать тебя все новой и годной информации в мире игровой индустрии. Также пиши свои комменты, что ты думаешь по поводу моих прохождений. Я на все твои комменты отвечу обязательно. Так, ну что ж, подытожим, а на чем мы остановились в прошлых сериях. А в прошлых сериях, друзья, мы начинали развиваться. Значит, мы высадили сюда на большом корабле, который потерпел крушение, разбился. И мы теперь начали уже путешествовать по данной планете, собрав определенный автомобиль и залезли вот на эту вышку в процессе путешествий для исследования. А с этой вышки, ребят, очень все хорошо видно. Открывается офигеннейший просто вид на окружающую а, местность. Так, давайте сходим сначала вот сюда. Вот этот вот ключик, да, в га вдалеке гаечный, это у нас своеобразная мастерская ремонтная, в которой мы можем производить крутяцких ботов, которые нам помогут в дальнейшем развитии. Да, возле, кстати, этой базы, там, кстати, моя база, напомню, я там обосновался, я уже там сгрузил кое-какой хлам. И будем сейчас, исходя из этой базы, уже исследовать остальную территорию. Кстати, тут неплохой, неплохой лесочек есть возле этой базы, где можно будет построить нормальный какой-нибудь форт свой. И, собственно, на этом форте уже выживать. Да, лес, смотрите, как много. Можно реально деревом прям а, неплохо так отгородиться. Ну и, конечно же, в глубокое синее море у нас здесь, которое тоже нужно будет исследовать. Это реально, ребятки, круто. Крутое местечко. Ну, а мы сейчас а, поедем дальше. Нам необходимо искать а, различные а, штуковины для того, чтобы строить крутятских а, ботов. В прошлой серии мы пошли за скрапом, а конкретно вот за этими вот а, компонент-китами и за сё сёркит-бордами, которые нам необходимы а, жизненно просто необходимо для крафта нашего а, бота. Ну что ж, ребят, спускаемся и давайте-ка найдем, где наша машинка. Зачистил я вчера вот эту вот вышку целиком и полностью. Здесь было несколько смертоносных, страшных роботов, которые постоянно преследуют нас и кусают нас а, за пятки. Ребят, кому интересно мое выживание и мои прошлые серии, ищите. На моем канале все есть. Мой канал Ура! Игра и плейлист по скраб-механику тоже имеется. А в прошлых сериях вы увидите, как я строил свой собственный автомобиль. Да, там такой автомобиль. Получился просто обалденный Посмотрите, ребятки, видосик, не забудьте Ну и, конечно же, как я путешествовал, ребят Все есть в моих прошлых сериях Так, ну а мы, ребят, продолжаем Так, где наш транспорт? Где же наша транспортная среда? Как здесь высоко-то все-таки, а? Так, а где я ставил свою машинку? Тихо, ребят, музыку, давайте послушаем Так, не слышно У меня был включен радиоприемник на моей тачке Так, здесь чем тесть? есть Главное, это ничего не оставить, ничего не забыть Давайте посмотрим здесь Ах, вот он, мой супер-бэтмобиль Тут, кстати, можно спрыгнуть. Да, да, да, с большого высоты, конечно, мы разобьемся, но с маленькой можно вполне себе прыгнуть. А специально всегда, ребята, на своем мобильчике оставляем музончик включенный, для того, чтобы а, мы не потеряли свой а, мобильчик. Ну и у меня фара всегда горит. Давайте подрегулируем, кстати, здесь же можно... Ох ты ж, здесь можно уровень света регулировать. Давайте поставим хотя бы на 15, чтобы у нас поярче светило, и чтобы мы в темноте не заплутали и видели, куда а, прем. Вот такой, ребята, автомобиль получился, да? Давайте со стороны на него посмотрим. Да, вот такая вот колымага, телега, как хотите, так и называйте. Я, кстати, поставил уже одно нормальное колесо, немножечко проапгрейдил, и планирую вот такие все колеса поставить на а, нее. Зритель, что ты думаешь по поводу моей колымаги? Обязательно жду твоих комментариев. Я имею такую особенность, как отвечать на все комментарии без исключения, поэтому но твой коммент не останется незамеченным Давайте, ребятки, садимся уже за руль и погнали Так, сколько у меня тут интересных топликата осталось? Давайте глянем, вот мой движок 4 топлива у меня есть Ага, мы еще 11 взяли Давайте сразу же а, все эти 11 топлива загрузим, зарядим в наш движок Чтобы у нас в процессе путешествия в нечаянно не кончилась горючка Так, 10 можно максимально так, ну что ж, вперед к исследованиям. Едет она, я вам скажу, так себе, но, в принципе, для начала хватает. Ах ты ж, е-мое, как мы медленно мы едем, как мы медленно ползем! Как же... Ох ты! Какая она неуправляемая все-таки, а! Подвеска, конечно же, отрабатывает, но в горку, из-за того, что, видимо, задница перегруженная, а, у меня под, подбрасывает просто вот так. Видали, как подбрасывает у меня передок? А Мне необходимо а, в, спереди что-нибудь повешить. Давайте вот эту микроволновку максимально на передок повешим, чтобы у нас было отягощение именно на переднюю часть. Так, давайте поставим ее вот так вот. Вот. Или даже можно было совсем на радиоприемник, но тогда будет немножко нереалистично. Ну да ладно, о каком реализме может быть речь? Это же игра. Поехали! Да, блин, капец, надо потихонечку газовать, иначе ничего не получается Кстати, может быть, оборот движка поубавит? Ну-ка, давайте попробуем Так, я до этого просто был перегруженный, поэтому по максимуму стоял А теперь, мы если убавим, то у нас будет, да, теперь уже не так сильно подбрасывает Замечательно Так, все, ребят, едем а, к этому, а, к этой своей новой базе а, Проверим, что у нас там сейчас творится да, машинка, конечно, едет, а на ней можно еще перевозить всякое разное, разнообразное, но, конечно же, ей а, не помешал бы какой-нибудь апгрейд, ну, не знаю, я бы, наверное, убрал вот эту дико огромную тележку сзади, она слишком уж сильно нагружает наш... Автомобиль. Подвесочку, конечно, я бы оставил, она неплохо так отрабатывает. А вот заднюю вот эту часть я бы убрал. Да просто грабина какой-то на колесах, ведь он из-за этой задней части в основном и не едет. Ну и, конечно, наверное, заменил бы на коробке вот эти все деревяшки, которые тут имеются. Давайте небольшой сейчас апгрейд произведем и продолжим, друзья. Да-да-да. Вот такого вот я монстра собрал Не знаю пока что как он будет Вести себя на дороге Ну давайте заправим сейчас его бачок Горючкой и проверим Вроде бы все узлы подцепил Вроде должно быть все в порядке Так давайте попробуем сядем за руль уже Да я понимаю что сделал Очень шатковалкую конструкцию ненадежную Но тут упор ребят на то чтобы у нас было Максимально скоростное транспортное Средство да конечно грубовато Сказано но тем не менее Так давайте посмотрим каков у нас свет Так Включаем лампочку, вроде нормально светит. Так, мы сейчас на самой минимальной мощности двигателя. Так, ну вроде бы машинка наша чувствует себя достаточно уверенно. Мы достаточно на высоком расстоянии находимся от земли. И достаточно уверенно себя чувствуем, я вам скажу. Да, поворачиваем, отлично. Отлично. Да, я не стал передок менять, потому что спереди у меня очень хорошая сделанная подвеска, да, то есть на коленке, грубо говоря, она мне очень а, нравится. Давайте посмотрим, а, каков у нас уровень, 15 уровень здесь а, освещения, и здесь у нас 10, давайте попробуем поярче, как у нас получится. Ну, в принципе, сзади сильно большой свет, он не нужен, давайте сделаем на 10 Пускай будет так. А вот спереди я бы, наверное, поставил по максимуму, чтобы нас светило как а, следует. Так, вроде нормально. Давайте попробуем, а, выставим на максимальное значение, как же у нас машинка себя поведет. Поехали, ребятки, тестируем мой а, второй кар. Так, ох, нормально, нормально разогнались А вперед. А самое главное, что у меня передок не подбрасывает слишком сильно, хотя есть немножечко. Когда мы находимся на максимальных... Ой-ой-ой, ничего себе! Си... Ах ты! <смех> Я так и знал, что так и будет, друзья! Испытания прошли не совсем удачно, Да, все-таки, когда мы на максимальной мощности, а, нас немножечко а, подбрасывает. Ладно, я думаю, что мощность мы выставим среднюю. Вот какую-нибудь вот такую, например, да. И этого будет достаточно на пока что. Ну и вот такой вот, ребятки, у нас получился автомобильчик. Потом, со временем, естественно, я его буду апгрейдить, но пока что есть а, то а, есть. Да, неплохо так. Фара у него светит прям очень-очень. Далеко и ярко, я бы сказал. Даже достает вон до той вон балки. М да, да, да, нормально такое освещение. Ну да ладно, пускай стоит здесь. А мы пока займемся, перейдем к следующему этапу. Я так понимаю, что сегодняшняя основная цель, это будет все-таки собрать крафт-бота уже какого-нибудь. И уже посмотреть, как, что вообще можно делать с помощью крафт-ботов. Так, давайте что-нибудь еще съедим. А то у меня, смотрю, какая-то голодуха на меня напала. Морковка, кстати, неплохо восстанавливает именно уровень голода. Раз! Отлично, и еще, наверное, одну можно Для полноты картины Два. Замечательно просто так Морковку оставляем здесь, и давайте Переходим уже вот в этот вот Цех, назовем его цехом, потому что По-другому это никак не назовешь, огромный ангар В котором, видимо, что-то Мы будем производить, и меня интересует Вот этот вот пульт управления, в прошлой серии Мы к нему подходили, но Они так ничего не добились, только посмотрели Крафты, а в этой серии, да, друзья, наконец-то Мы можем сделать вот этого Большого крафт-бота, пришло время Давайте уже это сделаем. Давайте, давайте, так сюда. Что нужно? Сюда нужны какие-то особенные блоки. Это рефайнерит бот. И, я так понимаю, он будет выполнять ту же самую задачу, что мы делаем с помощью ножичка. Он заменит да, нашу, нашу работу с ножом, скорее всего, вот этот вот механизм. А это какой-то контейнер, плюс еще какой-то кок. Это, скорее всего, повар какой-то и дресс-бот. Да, это, скорее всего, какой-то шкафчик для переодевания. Так, ну что ж, давайте посмотрим сначала на крафтбота. Я смотрю, он уже готов, да, друзья, вот он наш крафтбот. Вы смотрите, какой он большой. Ни хрена себе крафтбот, ты здоровый такой, здорово, братишка. Давно я тебя уже хотел сделать, но вот только сейчас получилось. Так, что можно в этом делать в крафтботе? Давайте вызовем менюшечку. Где-то моя менюшечка, и заюзаем его. Ох, нифига себе. Нифига себе открывается возможность блоков. Мы можем сделать... Ну, вот этот инструмент у меня, по-моему, есть. Так, новый инструмент... Кучу блоков теперь мы можем Крафтить, да, с помощью него Есть также какие-то... Ох, колесики Можем крафтить, да Мне нужно вот это вот, вот этот вот компонент Кстати, я его не зря собирал, это пчелиные соты И какие-то деревянные Блоки, по всей видимости Так, интерактивные элементы Ох, сколько же здесь всего И мод части, это скорее всего Из модификаций будут Запчасти вот здесь находиться Да, друзья, очень-очень много здесь Здесь всего какие-то боксы, смотрите, сундуки, боксы большие, всякие интересные приколюшки. Да, это у нас что такое? Это у нас похожие амортизаторы. Это еще какие-то всякие непонятные вещи. То есть нужно, ребятки, разбираться очень долго. Фару можно скрафтить. О, а вот это мне, по-моему, понадобится. Это пила и вот это у нас дрелька. Вела, скорее всего, для спиливания деревьев, а дрелька, наверное, для какой нибудь добычи, какого-нибудь камушка. Вот. Больше всего меня интересует, конечно же, двигатель. Вот этот вот газовый, который у нас, наверное, будет выдавать больше, гораздо, чем то, что у нас есть на данный а, момент. Так, ну что ж, бот прикольный, да, мы сможем сейчас много чего с него делать с ним. Так, как ты его заюзать можно, да, я так понимаю. И, смотрю, ах, еще и на правую кнопку тоже можно взаимодействовать. Ох, это как это так? Мы его что, упаковали в ящик и переносим? Да. Да, наш механик суровый парень, он может вот такого бота взять просто на плечо и разместить его в любом практически месте, где ему заблаго... заблагорассудится. Так, давайте этого бота тогда поставим пока что куда-нибудь вот сюда и пускай он смотрит лицом. На нас, так, это лицом на нас будет Или как, вот это, не знаю, давайте попробуем О нет, это наоборот Это, это, это задним местом к нам, так, а вот это лицом К нам, я так понимаю, да Так, все, становись, ровняйсь Смирно, так, ну что Готовы ли мы крафтить что-нибудь Давайте все-таки закажем ему что не будет. Я знаете, что еще хочу сделать, чтобы мне было не так сильно тяжко? Это второго бота. Здесь, кстати, есть он. Давайте глянем. Меня интересует вот этот Refinery бот. Который сможет нам, я так понимаю, мастерить Нам, нам сможет заменить, заменить наш рутинный труд Так, тоже нужны такие же схемки И вот эти вот какие-то блоки А как они делаются, я, по-моему, видел их в нашем большом крафт-боте Так, ну что ж, давайте подойдем к нему и посмотрим, что же можно а, делать Что для этих блоков надо И вообще можем ли мы их сейчас сделать Не знаю, или еще нужно что-то поискать Так, ну что ж, пробуем а, Какие нам блоки нужны? Скорее всего, вот эти вот а, один металл это металл блоки уже до да? один, один в 10 то есть мы 15 вот этих скраб переводим в 10 таких но мне кажется мне надо и гораздо больше моих то что у меня сейчас есть я пока парочку сделаю кстати у крафтбота первый уровень и его вроде как можно апгрейдить написано апгрейд но за специальные вот эти вот а, киты вот это же кит у нас компонент, киты нужны, чтобы его проапгрейдить. И, скорее всего, мы что-то будем у него открывать. Или какие-то новые блоки, или какие-то... Ну, вот видите, тут а, закрытые, да, у нас а, ячейки. Скорее всего, их мы и будем открывать. Так, берем а, и смотрим дальше, что же можно сделать нам а, сейчас. А, топливо делается из каких-то непонятных бутылок. Можно сделать ведро, оно делается из а, таких же блоков. Колес, колеса меня интересуют. Вот тут вот нужны... Ага, кстати, я для колес сделал, и мне нужна древесина. Так, давайте-ка попробуем. Да, древесину, кстати, мы тоже можем сделать. А много ли нам ее надо для колес? Вот я колеса бы точно заменил. Потому что у меня одно есть, мне три колеса надо. Так, 15, 0, то есть 15, 30, 45. Мне нужно колес. То есть берем... Тут тоже так же по 10, я так понимаю. Да, по 10 делается. Берем еще тогда, и у нас будет 45. Так, а этих сколько нам нужно? Этих нужно гораздо меньше Ну и нам нужны, конечно же, вот эти вот пчелиные соты Или как они называются Где-то я их здесь оставил в коробочке А, нет, они же у меня в инвентаре Так, пчелиные соты у меня в инвентаре Здесь все готово Да, давайте-ка сделаем мы, наверное, колесико Одно Второе, а на третье у меня не хватает пока что. Так, давайте посмотрим. Надо срочно пробежаться по округе. Я, насколько помню, вот эти вот пчелиные э, ульи есть у нас на деревьях. Блин, я не помню, сохранялся ли нет в прошлой серии. Надо бы зайти и попробовать здесь засейвиться. Давайте засеемся наверняка. респаун поинт Мы здесь теперь будем возрождаться в случае неудачи. Так, смотрим. Здесь имеются соты. Ну, вроде бы как на любой горе они практически были. Так, коровки я смотрю. Коровки, коровки. Мы знаем, что делают коровки. Они дают нам вкусное, сочное молоко. А с едой у нас пока что проблем нет. Но, скорее всего, в ближайшее время появится определенный момент. Так, вот эти цветы мы подбираем. Интересно, почему эти коровы не едят эти цветы? Я бы их и цветами покормил тоже. О, нашел, нашел, друзья, то, что нужно мне сейчас. Так, да, разбиваем, добываем. Что-то как-то мало, мне кажется, выпало. Хотя нет, 4 штучки с одной такой штуковины. Это, мне кажется, очень даже хорошо. И что, и все, и больше нет? Больше таких штуковин здесь нет? А я надеялся на большее. Я надеялся, что мне сейчас нападает тут целая гора, и здесь будут еще такие же соты. Опачки! Надо, ребятки, шариться. Я не раз в этом убеждался и убеждаюсь, шариться нужно, и тогда мы найдем всякие ништячки. Так, это у нас, по-моему, пшикалка, которая восстанавливает, ускоряет рост растений. Так, на этой башне я уже был. Я с нее только что приехал сегодня на свои колымаги. И сейчас я стараюсь эту свою колымагу проапгрейдить как а, следует. Так, ну что ж, ребятки, продолжаем выживание свое, скраб-механики. Продолжаем крафтить и продолжаем а, строить. Зритель, что ты думаешь по этому поводу? Пиши, пожалуйста, свой комментарий. Поставь, пожалуйста, не забудь лайкосик под видосик. Мне нужна, важна твоя поддержка. А взамен за лайки я буду радовать тебя все новыми крутыми играми. Давайте закажем еще одно Колесика, ага, а почему древесины нет, я же вроде 15-30 у меня, А, точно, понятно, так, два колесика берем, еще и еще нужно, все дерево я потрачу на колеса, но пускай у меня, ребят, лучше будут нормальные колеса, так, давайте мы уже наш автомобильчик доделаем, так, ну что ж, пришло время перебортовать свой транспорт, так, раз колесико, два колесика, эти колеса вообще никуда не годятся, так, я, конечно, задняя, первую очередь поставлю, потому что она у нас ведущая. Так, это мы тоже убираем. И ждем, когда у нас произведется колесико еще одно. Так, все, дерева у нас достаточно. И давайте сделаем третье колесо. Блин, дерева нема. Всего у нас нема. Так, нема. Это значит недостаточно для тех, кто не в курсе, поясняю. Так, убираем лишнюю соту. Она нам пока не пригодится. Куда-нибудь можно и сюда на стенку, наверное, повешать. Куда же тебя повешать? А, пускай вот здесь вот. Кстати, клево ими украшать какие-то элементы своей базы. Будет достаточно креативненько. Так, ну что ж, а, сделал наш бот-колесо. Сделал вроде. А почему до этого так долго делал? Не пойму. Может быть из-за того, что я далеко отошел от него и он не крафтил? Фу, такое тоже что ли здесь есть? Ну да ладненько. Так, все, ставим, ребят, колесо. Отлично. Теперь наш автомобильчик на нормальных колесах. Давайте же уже его затестим. Мне прям не терпится затестить, как он себя будет чувствовать на вот таких вот нормальных колесиках. Да, вот такая вот у меня машинка получилась. Простенько, практически один каркас. Во, вот это комфорт. Сейчас, по крайней мере, нашего водителя не так трясет, как было до этого. Вы все помните? Жутко нас растрясало просто. А сейчас... Ну, это просто небо и земля, да, друзья, согласитесь. Смотрите, как классно. Просто классно, и мне кажется даже, что... Ой, ой ой ой ой это да, это минус нашего транспортного средства. Мы заваливаемся в сторону. И знаете, что мне сразу же на ум пришло? Надо бы переднюю колесную базу сделать немножко подлиньше, чтобы у нас на поворотах нас не опрокидывало. И это, мне кажется, будет логич. Но слишком у нас уж, уж разнится передняя и задняя часть. Давайте мы сейчас этим и займемся. Погнали, сейчас я переделаю и поедем дальше. Так, закончил я небольшой апгрейд, давайте глянем, что у нас получилось. Немножко пошире я поставил передние колеса, и сейчас я посмотрю, как они будут отрабатывать. Так, заводимся и попробуем прокатимся. Мне важно, как себя будет вести транспортное средство в поворотах. Так, да, даже когда мы, кстати, подлетаем, уже увереннее себя чувствуем, да? Так, меня интересует резкий поворот на скорости. Вот мы едем, едем, едем. И резкий поворот, резкий, резкий, самый резкий. Да, друзья, отлично, мы теперь не переворачиваемся, а это значит, что мы сделали все а, правильно. Так, секундочку, давайте-ка остановимся и проверим а, на максимальной скорости. Все-таки нужно тестировать на максималках. Так, да, макс Engine и врубаем по самую-самую, что не на есть, быструю скорость и погнали. Так, ну, кстати, даже на максимальном газу а, наш передочек не подбрасывает. И мы достаточно бодренько движемся. Ага. Эх, сюда какой-нибудь бы это другой бы топливо. Мне кажется, мы поехали бы гораздо быстрее. Так, а если убрать микроволновку? Она же тоже отягощает. Сколько, кстати, она весит? Ух, ничего себе, она так много весит. Я думаю, без нее нас будет просто летать наш автомобиль. Поехали. Без микроволновки тоже ничего не подбрасывает. Но наш автомобильчик... Ой-ой-ой, иногда как рвет на поворотах. Да-да-да. Иногда наш автомобиль, автомобильчик прям подкидывает. Так, я вижу там, кстати, опять эти соты, опять мед. Давайте подъедем. Все, сейчас будем кататься. Может быть, даже я побегаю, но лучше, наверное, покатаюсь. будем те самые соты, к которым мы едем. Так, я думаю, что на максимальной мощности топливо тратится гораздо быстрее, поэтому поедем на средний. Погнали. Тогда мы точно не перевернемся. Ух, как много здесь этих сот-то. Кстати, вот эти вот соты, они нужны чисто для крафта колес разноплановых. Я думаю, в процессе все равно мне это пригодится. Короче, друзья, сегодня наша серия, наверное, скорее всего, будет посвящена какому-нибудь а, фарму. То есть мы сегодня исследуем окружающий мир, привыкаем, а, смотрим, что, что нас окружает, что у нас есть. И потихонечку фармим те или иные кампа. А, нет, очень много всяких цветов здесь вокруг нас, да хренища всего. Я, при... я предлагаю сгонять куда-нибудь в сторону воды, я еще не был возле водички, она у нас где-то здесь а, рядышком. Давайте попробуем проехать вот здесь. Так, мне кажется, это правильно, кстати... А можно с машинки? Ох ты! Даже с машин... О, это вообще классно! То есть мы можем с автомобильчика собирать все необходимые интересующие нас а, предметы. То есть можем не слазить. Отлично. Главное приноровиться, просто прицелом нацеливаться вот в эти все штуки. И все. Так, давайте подъедем к водичке. Нам необходимо просто здесь проверить, что у нас имеется. Так, секундочку. Объезжаем лесочек. Здесь вроде ничего нет, что предвещало бы беды Подъезжаем, вот это море, вот это офигенный видос просто Здесь бы я поселился, наверное Так, глушим движок и давайте посмотрим, что у нас есть в водных наших просторах Что можно отсюда добыть Так, насколько я знаю, в воде есть тоже какие-то компоненты, которые надо собирать Опа, что это я вижу? Какие-то ракушечки Давайте будем попробовать, разобьем. Да, совершенно верно, в этих ракушках есть какие-то раковины. Это тоже, скорее всего, какой-то важный компонент для строительства чего-то. Давайте немножечко пособираем и уже то, что наберем, отвезем на базу и посмотрим, что с этого сделать. Поехали, ребятки. Точнее, поплыли. Да, и поплыли. Мы же плывем. Поплыли исследовать морские глубины. Это что такое? Опа. Это можно просто правой кнопкой мыши собирать И что вы, что вы ребятки, видите? Это у нас какие-то тоже блоки Это, скорее всего, не блоки, а какой-то компонент Это у нас, по всей видимости, типа нефти что-то, я так понимаю А нефть это, конечно же, бензин Так, надо всплыть, глотнуть немножко воздуха И продолжить дальше нашу Одиссею морскую Так, погнали, друзья! Так, что-то я уже начал задыхаться. Ой, а тут нас уже, смотрю, возле берега ожидает недруг. Он пытается нас достать. Кстати, они что, не умеют плавать, что ли? Ха-ха, ты меня достать не можешь, да? Давай, кидайся своей вилкой, кидайся своим единственным оружием, выбрасывай его, ну... Мне не жалко, эти типы, короче, не умеют плавать, и вот он пытается вроде что-то мне сделать, но у него не получается. Ладно, давай уже разберемся, давай разберемся, как мужик с мужиком, что ты, ну, налетай давай уже, что то отходишь что он Смотрите, он отходит, о, вот этот удар, короче, по тридцатке они снимаются одним ударом, так, отлично. Ну что ж, разбираем, вот они запчасти, которые нам необходимы, это тот самый металл скраб для крафта необходимых, нужных блоков на первое время. Так, цветочки. Вот вас собирать или не собирать? И в каком количестве... Вообще, в каком количестве чего-то тут э, собирать, я, ребят, не знаю. Поэтому буду стараться собирать все э, ну, понемножечку и по чуть-чуть. То есть, совсем там большими партиями не стану. Вот я набрал немножечко вот этой вот нефти, как видите. Э, положим ее вот сюда. Набрал. Кстати, я два стака ракушек получается. Два стака ракушек, полтора стака нефти. Так, это что у нас? Это у нас было уже, да? Так, коробочки надо было на базе оставить. Ну, да ладно. Так, где-то я оставил свой автомобиль. Уже стемнело. И теперь будем искать его в потемках. Кустики все мы, естественно, подберем. Ну, я вижу, что я недалеко от той базы. Ой! А ты откуда? Прям просто из темноты нап напал на меня. Вот, блин, главное, чтобы он меня не слил. Да, будем немножечко подпрыгивать. И тогда он нас не достанет. Куда улетела его основная часть? Вот она. Вот она его основная часть. Главное, когда бьешься с этим роботом, не согреть остальных, которые где-нибудь тоже в кустах ныкаются. Они вообще беспорядочно расположены на этой карте. Так, ну что, это тоже собираем. Проедем дальше вдоль берега. Вот в ту вот сторону. Нифига себе, я ярко настроил фонарь. Как он далеко светит. Вы посмотрите. Прям вообще очень далеко бьет. Так, кукуруза и вот эти опять соты. Ох, сразу видно, где есть. Враг. Вон он, враг. Я тебя вычислил. Выходи из тени. Время выбраться из сумрака. Опа! Ой, зря я так близко подошел. Бей в дерево, но не в меня. Отлично. Зря я так близко к нему подошел. Ну, ладненько. Так, у нас, похоже, критический уровень воды. Мне уже а, снизу, видите, индикатор подсказывает, что тебе уже надо попить, иначе ты откинешь свои кони. Так, у меня инвентарь полный. Надо бы, надо бы уже ехать на базу. Так, давайте съедим бананы. Я тут недавно нашел бананы. Ох ты! Как он много восстанавливает питательности. Так. И нам что-то нужно водного поесть, попить. Что-то воды у нас есть. У нас водное только это молоко, которое находится на нашей базе. А кстати, у меня еще есть бутылочки вот такие уникальные. Давайте тоже используем. Да, отлично, вроде бы влагу восстановили Влагу, Не влагу, а чувство жажды Пришло время выдвигаться уже обратно Надо бы уже рейс заканчивать Мы затарились изрядно Очень хорошо, я считаю Надо бы выдвигаться обратно Правда, ничего существенного не набрал Металл вот этот скраб надо собирать Потому что из него конкретные вещи делаются Так, почему не забрал? Почему не забрал? Ладно, все, не забрал, сам виноват Так, днем можно свет выключать так, едем-едем. Да, база тут недалеко у нас. Капец, это кукуруза здесь. Ладно, всю подряд собирать я не стану. Так, что у нас еще? Какие у нас еще есть интересные объекты поблизости? Пока что я не вижу, вот кроме вот той вот вышки, которую я уже разграбил. Кстати, вот туда, в тот лесочек еще надо смотаться. Там тоже какая-то нагнутая вышка стоит. Но сначала мы, ребятки, приедем на базу и сгрузим здесь весь свой хлам, который мы... Да, были стопы, тормози, глуши движок, проверка топлива, 8 топлива, да, кстати, лучше кататься не на максимуме, а вот на таком уровне у нас топливо как-то сгорает гораздо медленнее, ну это так мне кажется. Сколько же я кукурузы набрал, просто офигеть. Так, вот это бы все, все куда-нибудь у мне сейчас складывать в какие-нибудь места. Так, есть ли у меня блоки, вот эти вот, да, меня интересуют, они у меня есть. Давайте посмотрим, что здесь можно скрафтить. Я бы какой-нибудь, знаете, боксик себе скрафтил, типа чего-то контейнера какого-нибудь. Давайте посмотрим, что на это нужно. Интерактив и контейнер две какие-то штуки непонятны какая-то соска или что это это масленка желтенькая с этими блоками то я понял то есть 40 их штук надо давайте мы их сначала скрафтим 4 40 штук надо где они у нас вот они раз два три так по два можно только крафтить так ну и что нам необходимо для а вот она масленка а она крафтится как раз из тех ракушек которые мы собирали великолепно сейчас организуем так, ну давайте сначала блоки все докрафтим, еще и еще, наверное, один раз, то есть нам нужно 40 как минимум штучек и весь скраб у нас, собственно, на это все дело, как видите, уходит. Надо, надо все-таки роботов фармить, да, друзья, надо искать роботов, надо обшаривать какие-то подозрительные вышки и забирать оттуда все необходимое. Ну я сначала предпочту очистить свой инвентарь, у меня очень много всего набралось. Так, микроволновочку мы поставим куда-нибудь вот сюда, да, что-то как-то криво. Давайте поставим ее по-людски, по что ли, я не знаю, на... Ой-ой-ой-ой, перевернул, опять перевернул, так, тихонечко, по-человечески поставим ее, давайте. Ой, ой ой как долго это все, как это долго, во! Пускай пока стоит а, здесь, так, это что у нас, морковка, можно, кстати, перепаковать. Это что у нас такое? Много очень всего я набрал, это что такое, картошка, можно тоже перепаковать. Да, быстренько, раз, так, а вот эти интересные штуки, они по сколько ставятся? Они по одной ставятся, плохо, я думал они также ставятся по несколько штук Так, давайте забираем, что там у нас сделалось, машину бы желательно отогнать, что-то она мешается. Так, берем и смотрим дальше, вот эти штуки нам тоже нужны Так, а сколько необходимо, еще раз проверим на сундучок, маленький пока сделан, две штучки надо, давайте две сделаем так, две штучки закажем, это масленка какая-то, пока русского языка, ребятки, нет у меня, русификаторов нормальных нет, если какие-то русификаторы и есть, но они обязательно как-то ломают некоторые, некоторые моменты в игре, поэтому играем так. Да и так, тут так, в принципе, можно разобраться без русификатора. Так, поехали, ребятки. Вот этот сундучок, естественно, мы крафтим, и я надеюсь, он не слишком больших размеров. Я бы его по-хорошему ставил бы, наверное, на свой вот этот автомобильчик куда-нибудь сзади, и было бы просто великолепно. Главное, чтобы он нас не сильно перевешивал переднюю часть, иначе придется ставить микроволновочку. Как же долго он делается. Вы посмотрите. Так, что можно здесь пока что сгрузить? Давайте глянем. А, так, так, так. Морковка. Морковки нет. Бананы у меня есть. Кукурузы очень много. Ракушек. Целая куча просто, да. А интересно, ракушки вот эти можно а, сгружать пачками? По одной сгружается. Так, что еще можно сгружать пачками? Так, и топливо. Ага, вот эти, кстати, штуки по 20 сразу загружаются. Так, давайте сразу же, где у нас... Где у нас... А, вот эти, кстати, тоже можно состыковать. Так, состыковали. Так, это можно прям без контейнера все грузить. 8, 20. Прям вот так вот можно. Раз, два, отлично. Так, что мы еще состыковали? Так, мешки. А где у нас мешки? Как видите, у меня здесь все рассортировано. Это у нас раз, это у нас два. А вот с однерочкой какой? А второй же, вот этот мешок, по-моему, с да забираем и у нас получается тоже 5. Мешков. Пускай пока здесь лежат. Так что у нас там сделалось? Подбегаем к крафтботу, смотрим. И да, друзья, сделали мы свой первый технологический какой-то механизмус. Давайте попробуем его в деле. Да, кстати, небольшой сундучок. И он очень хорошо, мне кажется, впишется на мое транспортное средство. Поставлю его поближе к сиденью. А для этого, наверное, потребуются еще коробочки. Вот сюда вот мы их разместим. Да, 4 штучки. Может быть, даже и побольше. Так, сколько у меня две остается? Две... Ох, откуда эта штука прибежала? Он хочет сломать мое авто. Откуда он вообще здесь? Как он сюда пришел? Видали, ребята? Они просто-напросто случайным образом ходят по всей карте и пытаются сломать какие-то мои вещи. Да, вовремя я его заметил, иначе, мне кажется, он что-нибудь бы точно здесь сломал, этот мелкий Поганец. Так, значит, что надо сделать? Давайте попробуем. Давайте, не знаю, вот эти два блока куда-нибудь снизу, наверное, усилим, что ли. Вот сюда и вот сюда. Вроде ровно, вроде бы а, ровненько. Так, и наверх. Наверх поставим вот этот наш а, бокс. Тут вроде тоже все ровно. Вот сюда вот он у нас, думаю, идеально а, встанет. Так, секундочку. Вот так ровно, нет? Или так вот? Как, как поровнее-то поставить? Сколько он вообще блоков? Так как-то кривовато получается. Он как-то в бок. Так, а если его поставить боком? Ладно, поставим так. Не ставится. Что ж такое-то? А что ж за день ты такой? Не могу поставить бокс. Отлично. Вот так вот более-менее отлично. Так, посмотрим. Ох, сколько у, него, сколько у него свободных слотов. Замечательно. Давайте мы, знаете, сюда положим всю кукурузу. Все вот эти соты медовые, которые у нас а, нельзя выложить а, пачками. Вот эти, кстати, деревяшки тоже можно сюда выложить. Блоки я, пожалуй, оставлю при себе. Так, эти цветочки. Кстати, что можно из цветов делать? Давайте посмотрим, а, что у нас а, позволяет делать цветочки. Так, это что такое? Минерал, это у нас какой-то paint, amo, xp. А что это такое? Это краска какая-то или что это? Похоже больше на краску. Для красящего, наверное, устройства для какого-нибудь. Давайте скрафтим. Я не знаю, наверное, пригодится, что что я могу сказать. Скорее всего, пригодится со временем. Так, работает наш крафтбот бот как же хорошо работает наш бот. Да, наверное, эта серия будет посвящена тому, как мы обращаемся с крафтботом. ботом Этот дружище помогает нам практически во всем. Вы видите, как он весело шурудит своими металлическими лапами и делает для нас самые необходимые какие-то предметы. Мы его можем заказать абсолютно все, нажав просто вот сюда. Краткий курс обращения с крафтботом. ботом Так, 10 чего-то мы получаем. Ну, наверное, можно еще что-то сделать, чтобы избавиться от этих цветов целиком. И полностью вот эти штуки, я точно думаю, будут нам важнее гораздо. Так, что можно еще оставить? У нас теперь, кстати, есть ящичек, в который я могу все складывать. Он находится на нашем автомобиле. Так, схемы пускай будут здесь... А, вот эти штуки я, наверное, попал Они, кстати, сюда оставляются, нет? А, так, так, так, да, оставляются И также в количестве 10 штук Бенз всегда со мной а, Вот это, кстати, опрыскиватель Пускай здесь стоит Когда он мне понадобится, я обязательно его а, ввозь а, Му, так, ракушки Кстати, из ракушек можно сразу заказать Все, что там можно И не париться Так, вот эти штуки делать из ракушек Не, не надо, ребят, жалеть, надо просто крафтить Ну что ж, друзья, вот такое у нас получается интересное выживание Развиваемся потихоньку и постепенно а, накапливаем необходимые нам а, ресурсы. Ну и, конечно же, у нас в планах еще постройка нашей собственной базы. Будем, конечно же, строить различные огородики, различные механизмы. Ну и пробовать будем, конечно же, исследовать эту планету. И пытаться будем разбираться, в чем же здесь проблема. И что, что, нам, нужно, что нам нужно сделать для того, чтобы все это дело закончить и пройти. Вообще, можно ли пройти скраб-механик, ребятки? Я не